Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Вячеслав, вы на канале в крипто -теме. Биткоин почему-то не хочет все-таки продолжать свое восходящее движение победное, как это было на протяжении нескольких прошлых дней. И вроде бы и фон начал этому соответствовать, а может быть и он толкал цену актива вверх, к сожалению, точно сказать нельзя. Но на данный момент мы видим что? А то, что появились продавцы и цена снова устремилась вниз. Откуда это видно? Это видно по нескольким факторам. Сейчас я попытаюсь их объяснить. Как вы можете видеть, то, что цена после восхождения, да, то есть она зашла опять в этот вот коридор проторговки, в котором она находилась, когда, начиная с 23 ноября, она туда зашла как раз таким же импульсным движением. И 24-го она вышла огромным импульсным движением вниз, что послужило дальнейшему нисходящему движению актива. После чего мы помним да, то, что здесь начали появляться уже, через, уже на следующий день начали появляться покупатели. Это было видно здесь. И кстати, я их отмечал в своем канале Телеграма. Вы можете сюда зайти. Здесь мы даем оперативную информацию по движению цены биткоина. Я думаю, она вам будет очень актуальна и интересна, а в некоторых случаях даже полезна. Ссылочка на него будет в описании. Появился продавец. Раз, получили мы движение. Здесь уперлись, получается, в уровень сопротивления, немножечко поторговались, ушли вниз, протестировали еще раз нижнюю поддержку, поняли, что, что здесь основная масса покупателей и выкупает актив полностью и это видно наличием вот этими вот продавцами, ой, точнее покупателями, простите, которые, собственно, и двинули цену достаточно хорошо вверх, возможно, конечно, этому послужило Новость о фьючерсах, которая собирается запускать NASDAQ, всем известная биржа да, в 2019 году, в первом квартале 2019 года, если быть точным. И эта новость достаточно раз, разлетелась сильно по интернету и, возможно, это и подтолкнуло к покупке данного актива. Но, как мы можем видеть, после чего он зашел в этот же диапазон проторговки 23 января и 24, в котором он на, в нем находился, тоже колебался определенное время, никуда не выходил. И сегодня, буквально несколько часов назад, он вышел из этого диапазона огромным импульсом на таком же аномальном объеме, что говорит нам о наличии силы продавца в этом инструменте на данный момент. Какие же дальнейшие могут быть развития? Ну, естественно, нужно наблюдать, как будет себя вести инструмент. Мы видим, что... Он находится сейчас снова-таки в диапазоне проторговок, да, мелких, которые вот здесь вот существуют. Будем смотреть, как он себя ведет. Но думаю, что либо отсюда, после проторговки, будет какое-то движение покупателя, которое снова покажет нам, что здесь есть еще сила на этом уровне и, и ниже цену не пускают. Либо же мы, естественно, дальше уйдем на вот этот вот уровень диапазона 3, будем говорить так, 3,500, 3,500. 700, да, Пускай этот диапазон примерный. И будем смотреть уже, как на нем будут разворачиваться события. Напоминаю еще, что в прошлых своих видео я говорил о том, что информационный фонд достаточно лоялен к данному криптоактиву. И то, что цены намеренно снижаются. Вчера еще были новости интересные о том, что в данном манипуляционном снижении цен не последнюю роль отыграл Bitfinex. С его переводом тизера в доллар точнее то что начинают на их платформе торговаться криптовалютные пары непосредственно к доллару и к евро и возможно эти действия были спровоцированы для того чтобы инвестора повыводили свои биткоины в тизер после чего этот тизер оказался собственно долларом в будущем же для того чтобы покупать снова торговать доллар тизер, пришлось бы закупаться снова активом тизер. Ну, в общем, такая вот бильберда. Я не знаю, насколько это вероятно, насколько это правда, но опять-таки стою на своем, то, что данное снижение цены, которое мы сейчас видим, давайте переключимся на дневной график, говорит о том, что цену дает вниз, и причем достаточно усердно. Вот, кстати, на дневке еще формируется здесь тоже такой паттерн не очень хороший, который говорит о продолжении снижения движения. Точнее, продолжение нисходящего движения. Но опять-таки, это он говорит на сегодняшний день, день, на сегодняшний момент. День у нас еще не закончился. Поэтому говорить еще пока что рано. Нужно наблюдать, конечно же, следить постоянно за ситуацией на рынке. Возможно, еще каким-то образом повлияло то, что Binance проводит чистку своих рядов. А именно, непонятные запреты пользователей из определенных регионов стран не разрешают торговать. Да? как мы все знаем, граждане Беларуси, в такой неприятной ситуации. Но также в этом можно усматривать и положительную сторону. А в чем именно содержится положительная сторона, я сейчас постараюсь объяснить. Мне кажется, что это как раз связано с вопросом легализации криптовалютных активов, в принципе, и, собственно, легализации самих платформ, на которых производится торговля и обмен данными активами. Все это, естественно, только лишь размышления, какие-то догадки. Конечно, они не безосновательны, тому предшествует информация, которая исходит из СМИ, но насколько она правдивая, насколько это все имеет под собой основания, естественно, мы будем уже видеть в будущем. Также, друзья, я хочу вас пригласить в воскресенье 2 декабря в 13.00 по Киеву 14 по МСК на мой мастер-класс по трейдингу. Этот мастер-класс относится абсолютно ко всем рынкам, не только к криптовалюте. Я напомню, что в данный момент я зарабатываю непосредственно на валютном рынке, так как волатильность на крипторынке оставляла желать лучшего. Для того, чтобы зарегистрироваться на этот мастер-класс, нужно просто оставить здесь в поле свою электронную почту и все, для этого больше ничего не нужно. Ссылка на мастер-класс и напоминание о нем придет вам за несколько часов до мастер-класса. Запись данного мастер-класса не планируется, поэтому настраивайтесь на работу в прямом эфире. Ссылка на данный мастер-класс будет в описании. Пожалуйста, регистрируйтесь. Буду всех очень рад видеть. На этом же, друзья, у меня все. Надеюсь, я был вам полезен, Мое видео было вам полезно. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк, напишите свои комментарии о том, что вы думаете относительно той ситуации, которая складывается сейчас на крипторынке и непосредственно на самом биткоине, как долго это продлится и чего нам стоит ждать в дальнейшем. С вами был Вячеслав. Подписывайтесь на канал. Все ссылочки будут в описании. До новых встреч. Пока.